Елена, а что ты делаешь? Я-не-не, я, я беру куклу и будем играть куклами. Это моя колеса, это моя колеса. Хорошо, Милена. Я сейчас быстренько оденусь и пойдем с куклами гулять. Хорошо, я уже делаю. Это моя любимая кукла. Дедушка со мной мороженое. Тебе купили. Хорошо, я сейчас себе куплю, а тебе больше ничего не куплю. Елена, я не думала, что ты такая жадная. А -та ты такая мешок, так, я... На, иди нам и купи волосы, Хорошо, Милена, а, -а, а ты пока охраняй наши куклы и коляски. Соля, иди волосы нам. Внимательно смотри за нашими вещами, недалеко от площадки. Ребята, тут очень весело играться. Я теперь слачу. Так, сейчас я над ними подсужу, чтобы они больше свои вещи не оставляли. Я я Там вселенной подморожены. Надеюсь, что она будет смотреть за нашими купами с канасками. Я мороженое тебя купила. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, где наши ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, их, не найдем. И их мог в этот лес Мама, это не ты брала наши коляски? Ну конечно я, я хотела вас проучить и чтобы вы научились ценить свои вещи и игрушки, не разбрасывать и не терять. Ребят, не надо распрашивать свои игрушки и надо слушаться родителей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте звонить в колокольчик. Пока-пока.